Приветствую вас на тринадцатом уроке пошагового тренинга канал с нуля до первых денег. Тренинг создается совместно с Филиппом Продан в рамках нашего основного двухмесячного тренинга Traffic Manager. Сегодня мы продолжим говорить о монетизации вашего канала, рассмотрим проверенные методы, работающие методы монетизации канала, кроме уже рассмотренного это монетизации за коммерческий просмотр. Как я говорил, методов заработка на YouTube очень много. Способ, которым я получил первые деньги с YouTube, это способ, позволяющий вам монетизировать ваши знания по YouTube. Вот те навыки, которые вы получили в рамках нашего пошагового тренинга, вы можете монетизировать эти навыки, устроившись на работу по специальности менеджер канала YouTube. Эта специальность появилась относительно недавно, но активно набирает свои обороты. Поэтому вам необходимо найти клиентов, заинтересованных в развитии своего канала, объяснить, что вы можете предложить как менеджер канала. Это самый быстрый способ получения денег, не развивая канал, а просто получая деньги за а, свой труд. Конечно, кто-то сейчас скажет, кто меня возьмет, я ничего не умею. Но если вы прошли этот тренинг, дошли до 13-го занятия, то вы уже обладаете какими-то навыками. Ну, при условии, конечно, если вы ответственно выполняли предыдущие наши уроки. Да, конечно, первого клиента найти тяжело. Точно так же, как и в реальной жизни, сложно найти работу, точно так же и в интернете, такие же трудности, но. Особенные сложности это у тех, кто ничего не делает и не ищет. Те, кто ищет, тот однозначно найдет. Кому вы можете обратиться с предложениями о трудоустройстве? Конечно, в первую очередь это их тем людям, которые перенесли свой бизнес в интернет. Таких сейчас становится все больше и больше. Это, конечно, и инфобизнесмены, и MLM-лидеры. Конечно, это интернет-магазины. Всем людям, работающим в данных областях, не стоит рассказывать, что такое целевой клиент, насколько он важен, и все эти люди готовы за это платить. Практически всегда у них не хватает времени на ведение своего канала, а часто у них просто нет навыков, необходимых, для того чтобы получать клиентов э, с youtube где искать этих клиентов я глубоко рассказывать не буду дело в том что в рамках нашего основного тренинга мы не только рассказываем но и помогаем найти людей потому что самое сложное это найти первого человека потом заказы уже как бы сыпется Итак, где же вы можете искать своих первых клиентов инфобизнесменов можно искать на каких то вебинарах которые проводятся сейчас пачками Приходите на вебинар, слушайте, о чем говорит этот человек, ищите его на YouTube. В большинстве случаев каналы у них практически не оформлены, видео не продвигаются. После вебинара можно сразу же написать автору этого канала сообщение лучше в социальной сети. Не делайте, конечно, сразу каких-то коммерческих предложений, скажите, что вас интересует тематика, которой он занимается, и вы вот могли бы помочь ему в плане продвижения или получения целевых клиентов с YouTube. Вот, если вам ответят, то начинайте озвучивать варианты коммерческого предложения. Аналогично и с MLM-компаниями. Аналогично можно искать каких-то значимых людей в тематике, которая вам нравится. Сейчас практически все понимают необходимость интернета как рекламного ресурса. прекрасно понимают, что очень эффективно работает видео. И чаще всего каналы известных людей представляют из себя, ну, в лучшем случае, хранилище вот, Люди записывают ролики, складывают их на YouTube и на YouTube и от YouTube получают только одного, возможно, только одну возможность хранить видео. Если вы объясните, что вы сможете это видео еще и продвигать на YouTube, то однозначно вашими услугами заинтересуются. Ну а теперь сколько примерно это стоит. Сразу хочу сказать, что на YouTube нет каких-то сложившихся цен. Разница в ценах бывает очень значительна. Вот я вам приведу такой пример, где, в принципе, озвучены очень реальные цены. Можно брать больше, можно брать меньше. Но вот за 6-10 тысяч рублей вас с удовольствием возьмут на работу. И вот посмотрите, что предлагают за 6 тысяч рублей. Создание канала, оптимизация настройка канала, оптимизация настройка видео. Вот все эти вопросы... Если вы прошли этот тренинг, вы можете квалифицированно делать. И продавать такую услугу. Ну, например, там не за 6 тысяч рублей, а например, за 3 тысячи рублей. Посмотрите, что, какие услуги оказываются по комплекту VIP или премиум. То же самое создание, оптимизация, настройка. Продвижение в 30 тематических группах. То есть постинг в социальные сети. Размещение роликов. В 50 социальных сетях, то есть это однозначно используется сервис OnlyWire, проплаченный, и на автомате кидают 50 социальных сетей. Размещение всех роликов на тематических со... блогах, сайтах и форумах. То есть опять же используются сервисы, о которых я вам рассказывал, и в автоматическом режиме все это кидается на социальные закладки, блоги и так далее. То есть ничего такого сверхъестественного, чтобы вы не могли предложить. Вот, например, в рамках этого коммерческого предложения нет. Ну и обратите внимание, сколько за это берут. Причем все это реально, все это работает. Я, например, именно продавая услуги себя как менеджера канала, как я уже говорил, заработал первые более-менее нормальные деньги. Следующая возможность монетизация вашего канала участвовать в продажах каких то партнерских продуктов вот если у вас еще нет своего продукта вы можете как говорят участвовать в партнерках существует колоссальное количество бирж но ну, например всем известный глопард всем известная биржа квартир пей джаз клик вот эти сайты хранят м, партнерские продукты которые вы можете рекламировать и получать процент от продажи то есть вы занимаетесь рекламой привлечения клиентов а автор этого продукта когда вы помогаете продать ему курс делится с вами частью своих денег все что от вас требуется это реклама рекламировать если вы имеете какой-то раскрученный уже YouTube-канал, то вам это делать все легко и просто. Причем все, что от вас потребуется, это зарегистрироваться и разместить свою партнерскую ссылку. Кроме перечисленных, существуют, конечно, более интересные партнерские биржи. Это AD1, Admitad. Здесь вариантов вариантов заработка еще значительно больше, потому что если на том же Глобарти, Квартипэй от вас будет требоваться, например, продажи какие-то делать инфопродуктов, то вот на Адметате вы можете выбрать очень интересные оферы, ну, то есть очень интересную работу, например, вам будет платить не за какие-то продажи, а, например, а за действие. Вот принцип. Принцип работы со всеми этими биржами, он по большому счету одинаков. Вот на примере всем известного Глопарта, я это сейчас и покажу. После регистрации в сервисе, это все делается бесплатно, вы просто-напросто выбираете какой-то товар, который вы будете продавать. Ну Всегда есть какой-то каталог и так далее. Вот все, что вам требуется, это пройтись по имеющимся товарам и найти какой-то интересный привлекательный товар Делается это очень просто. Можно открывать продающий сайт этого товара и смотреть, зацепил он лично вас или не зацепил. Сразу хочу сказать, что сделать холодную продажу или продать незнакомому человеку очень сложно. Поэтому сайт, на который вы приводите людей, должен быть таким, что у каждого посмотревшего сразу же должна потянуться рука кнопочки «Купить». Если лично на вас этот сайт не произвел такого впечатления, то подключаться к продаже такого продукта я бы вам не рекомендовал потому что есть такое понятие выжигание трафика то есть вы будете переводить людей вот на такого плана сайта да они просто-напросто будут брать и нажимать на крестик и уходить вот основная ошибка людей которые подключаются к партнерским продажам это рекламирование нецелевых товаров то есть, если у вас канал, например, посвящен детской тематике, а вы начинаете с этого канала рекламировать дорогие швейцарские часы, то сделать какие-то продажи будет тяжело. Идеальный вариант, чтобы тематика вашего канала и тематика продукта соответствовала. То есть, будут переходить уже люди, которые, например, интересуются детьми. Да? Им там можно предложить какие-нибудь детские игрушки, кроватки и так далее. Вот. Но самое главное, чтобы сайт был однозначно эффективным на которые вы переходите вот большинство сайтов на глопарте они не то что не помогут вам продать они просто помогут вам сделать прямо противоположное действие это выжечь ваш трафик и вы справляетесь с своей работой то есть приводите людей вот на такие вот сайты извините за выражение корявые и убогие да и люди просто напросто не делают никаких покупок и вы начинаете переживать что все это не работает и так далее значит для того чтобы начать продавать в сфере партнерских продаж, как я уже сказал, вам необходимо выбрать какой-то нуж очень интересный, красивый продающий сайт, цепляющий соответствующий тематике вашего продукта. Опять же, очень желательно, чтобы ваш товар, если вы занялись продажей инфопродуктов, был какой-то свежий и на, например, какую-то очень интересную тему. Мало, например освещенную дело в том что все инфопродукты через какое-то время появляются в свободном доступе ну, то есть на нашем проекте соцгуру вы видели есть отдельный раздел курсы и там лежат тонны инфопродуктов поэтому беритесь конечно за продажу какого-то нового продукта который еще не находится в свободном доступе и с очень хорошим с очень эффективным а, продающим сайтом ну вот, например, хотя бы вот таким. То есть мы решили заняться продажей вот этого продукта, посмотрели, сколько он стоит. Опять же, рекомендация какая. Через YouTube продавать какие-то дорогие продукты бывает очень сложно. То есть берите какие-то недорогие продукты. Здесь больше вероятность того, что у вас этот продукт купит. Нажимаете на кнопочку стать партнером. И вам выдаются вот две вот такие вот ссылочки. Это ссылочки... Первая из них ведет на продающий сайт, а вторая ссылочка сразу же ведет на страничку оплаты. Вы можете пользоваться и первой, и второй ссылкой, то есть смотря как вы продаете. То есть для YouTube, конечно, будет в первую очередь нужна нам вот эта вот первая, первая ссылка. Вы эту ссылочку размещаете в описании своих роликов. Опять же, идеальный вариант размещать ее в первых строчках, почему вы уже знаете, потому что в этом случае ссылка всегда будет видна. Очень хорошо, если в аннотации в своем ролике вы сделаете анонс своего продаваемого продукта, то есть, чтобы люди обратили внимание на ссылку в вашем описании. Конечно очень хорошо работают активные кнопки, но об этой возможности YouTube я вам не рассказывал в данном курсе. Но благодаря активным кнопочкам вы можете значительно увеличить конверсию своих продаж. Но даже просто расположенная ссылка в описании и аннотация в ролике позволит вам уже делать продажи в автоматическом режиме с вашего канала. Рекомендация еще одна будет от меня следующая, что вот эту вот партнерскую ссылку лучше каким-то образом сократить. То есть существует колоссальное количество сокращателей. Google сокращатели, ВК сокращатели. Вы можете в поиске Яндекс написать сокращатель ссылок от VK, Перейти вот на такую вот страничку, вставить в поле вашу реферальную ссылку и получить короткий вариант этой ссылки. И вот такую вот ссылочку уже и вставлять в описание вашего ролика. Если вы делаете какие-то ролики специально для продажи вашего продукта, а это очень хорошо работает, Почему? Потому что вы можете рекламировать свои продукты не только через YouTube, но и через социальные сети. Большинство социальных сетей э, реферальные ссылки с того же самого Глопарта, даже в сокращенном виде, никаким образом не пропускают. Если вы записываете качественный ролик о своем продукте с призывом его купить и размещаете в социальных сетях ссылку именно на сам ролик, то... Громадная вероятность того, что с вашего ролика люди будут покупать данный продукт. И никаких э, препонов со стороны социальных сетей не будет, потому что ссылка на ролик легко и просто пропускается любой социальной сетью. То есть разместили ссылку под роликом и запустили процесс продажи. То есть никаких особых секретов в партнерских продажах нет. То есть вам требуется просто хорошо раскрученный канал, ссылка в описании и призыв с помощью аннотации чтобы люди обращали внимание на то что в описании вашего ролика есть какая то очень полезная ссылка по которой необходимо им перейти чтобы у них было счастье вот и все раскручивайте канал люди будут в автоматическом режиме осуществлять ваши покупки поработали с одним продуктом не пошел он у вас заменили на другой Здесь, конечно, очень хорошо использовать редирект, чтобы не исправлять колоссальное количество ссылок. Ну а о редиректе, о привязке сайтов к вашему каналу для создания активных кнопок, в рамках этого курса я рассказывать не буду однозначно будет курс который будет более подробно рассказывать о продажах через youtube и там всю эту тему я достаточно подробно объясню что я бы вам рекомендовал в конце как я уже говорил сделать холодную продажу с даже очень хорошего продажника бывает очень тяжело потому что люди но ну, не доверяют сами понимаете всем этим призывам и так далее Поэтому я бы вам, конечно, рекомендовал заняться не продажами, а оплатой за какие-то действия. Ну, например, на тех же самых биржах AD1 и Admitad вы можете найти э, партнерские предложения, где вам будут платить не за, не за продажу, а, например, за выполнение действия связанные с подпиской. То есть вы будете переводить человека на какую-то подписную страничку, он будет вбивать свой электронный адрес, регистрироваться, и вот за это вы будете получать деньги. Да, небольшие деньги, но если вы это организуете в массовом порядке, то вот сотни таких мелких ручейков будут стекаться вам в одну реку то есть выполнить продажу сложно а вот подписаться получить какую-то еще за это бесплатность э, достаточно несложно и вот именно с этого я бы вам и рекомендовал начать то есть не продавать а привлекать ваших клиентов к выполнению каких-то бесплатных действий зарегистрироваться в какой-то игре вот подписаться на какой-то курс и так далее то есть таких Оферов достаточно много, их просто нужно немножко поискать. Значит, партнерские продажи – это очень популярный и очень эффективный способ монетизации канала. На этом зарабатываются очень неплохие деньги, причем, как вы уже понимаете, в автоматическом режиме. То есть вы просто раскручиваете свой канал, а он вам еще за это продает, да еще вы получаете деньги за коммерческие просмотры. Вот. Следующий способ монетизации канала – это способ, который я сейчас активно использую. То есть я продвигаю с помощью своего канала себя. И вариантов тут несколько. Значит, первый вариант, например, я со своего канала э, собираю себе подписчиков. То есть я людей перенаправляю вот на такую подписную страничку и набираю подписную базу. В реале это выглядит следующим образом. Вот в первой строчке в описании моего ролика стоит ссылочка на страничку подписки люди смотрят ролики интересуются читают аннотации которые я так периодически размещаю, нажимают на эту кнопочку и переходят ко мне на страничку подписки вот в чем тут заработок кто то может спросить вот я очень долго времени не придавал внимания сбору подписчиков но за последние два 3 месяца с помощью только ютуба не вложив ни копейки денег, я забрал больше двух тысяч подписчиков. Да, возможно, это немного, но у меня, мягко говоря, не на всех роликах стоят, стоит эта ссылка, но это очень хорошо работает. То есть две тысячи живых подписчиков без копейки вложенных денег, это я считаю, это очень хорошо. То есть если это перевести на деньги, то есть стоимость одного подписчика где-то от 5 до 100 рублей. То есть люди Получая подписчика за 10 рублей, бывают счастливы, потому что средняя цена это где-то 30-40 рублей. Вот умножьте хотя бы на 10 рублей на 2000 полученных подписчиков, вот вы поймете, какое количество денег я себе заработал только на одних подписчиках. Конечно, для того, чтобы собирать подписчиков более эффективно со своего канала, необходимо делать активные кнопки, необходимо делать призывы подписываться и получать от вас подарки. Вот. Необходимо, конечно, записать, например, одно видео отдельно, которое будет собирать эту подписную базу и активно его раскручивать. Ну и, конечно, в во всех ваших роликах в окончании делать призыв подписываться пать вашу команду и хотя бы в описании ваших роликов вставлять ссылку на вашу подписную страничку конечно я сейчас вот уже слышу возмущенные возгласы а что я буду раздавать этим подписчикам да и зачем они мне нужны я тоже задавался такими вопросами и очень много потерял времени значит сейчас если вы зайдете на наш проект «Соцгуру», там колоссальное количество различных курсов, книг и так далее. Вы все эти курсы, и книги можете людям дарить вот, за подписку. Я, например, в последнее время дарю комплект программ для скайпа. Тоже все это будет лежать у нас в закрытой группе. Кто хочет, пожалуйста, собирайте. Да, конечно, может возникнуть сложности вот с созданием вот этой подписной странички но я уже отработал на себе методику то есть для ламеров то есть как создать подписную страничку достаточно качественную легко и просто и как это может сделать каждый из вас но в рамках этого курса рассказывать не буду но у меня будет отдельный вебинар который я прово провожу по четвергам и там я прям детально расскажу как это все делается приходите на обратную связь и однозначно услышите узнаете все несложно, все просто расскажу пошагово и все вы научитесь это делать а на последнем нашем занятии на четырнадцатом я буду раздавать бонусы и один из бонусов будет как раз страничка подписки кому это конечно интересно методика сбора подписчик аналогично как и продажи партнерских продуктов то здесь нет никакой нет никаких отличий точно так же вы должны раскручивать свое видео продвигать его в социальных сетях вот и люди будут однозначно подписываться добавляться в вашу подписную базу и повторюсь все это делается достаточно просто и главное бесплатно но ну, а еще конечно мега способ для монетизации вашего канала когда вы раскручиваете опять же себя это привлечение клиентов в ваши проекты достаточно большой опыт привлечения клиентов в различные проекты то есть я одно время активно занимался раскруткой проекта оя вот я занимался раскруткой проекта diamond профи и все это делалось исключительно через youtube методика привлечения рефералов очень проста то есть, все что вам необходимо делать это записать несколько роликов вот смотрите, ролики о проекте снг тоже в нем набирал подписчиков то есть набрал там порядка 700 человек в Diamond Profit. то есть набрал громадную команду но проект закрылся В вои у меня где то было более двух тысяч подписчиков в проекте и сейчас вот только с одного вот этого вот ролика который называется лучший букс да в этом ролике вот ссылка на проспера я зашел в это проспера посмотрел в реферальную программу просто специально и был удивлен там уже 300 человек вот опять же для меня конечно те рефералы никакого значения не играют но вот один такой ролик набирает такое количество людей если конечно им заниматься сейчас по этой же методике я буду собирать подписчиков или рефералов в медиа сеть quizgroup запишу несколько роликов и буду их продвигать на ютубе и в социальных сетях опять же в каждом ролике будет реферальная ссылка в описании будет активная кнопка в самом ролике как как она из себя выглядит я вам сейчас покажу вот посмотрите, как это выглядело на примере проекта Diamond Profit. Во-первых, у меня в роликах всегда мои реквизиты. И вот такая вот активная кнопочка. Обязательно я в ролике озвучивал голосом призыв нажимайте на эту кнопочку. Люди нажимали и переходили по моей реферальной ссылке на сайт, где можно было зарегистрироваться. Но вот этот проект, к сожалению, уже давно не работает и реферальная кнопочка не работает. Но благодаря... Роликом, который я записывал о проекте, я рассказывал, как работать в этом проекте, делился какой-то ценностью, говорил, что я буду помогать людям, которые вступают в мою команду. Ну, это было правдой, и сейчас это является правдой. Поэтому, если вы в своих роликах даете какую-то ценную, полезную информацию по рекламируемому вами проекту, показывайте, что там, например, можно реально заработать какие-то деньги то есть это никакой лохотрон причем вы делаете это честно без всяких рекламных лозунгов и так далее то вот такие ролики очень хорошо подписывают людей и как я еще раз говорил подписывают бесплатно и опять же рекламируя такие ролики через социальные сети вы будете набирать себе рефералов потому что реферальные ссылки Сейчас практически все социальные сети банят, а ссылку на ролик вы всегда можете разместить в любой группе, на любом профиле социальной сети. Вот это основные методы монетизации вашего канала. Еще раз повторю, все эти методы, связанные с устройством на работу менеджером канала, у меня есть отдельное видео, оно будет в дополнительных материалах, вы можете ознакомиться. Это, конечно, партнерские продажи. Вот по Глопарту у меня давно был записан ролик, я почему и рассказывал о Глопарте, потому что ролик о Глопарте в последнее время стал пользоваться какой-то <coughs> популярностью. Тоже посмотрите, возможно, вас заинтересует. И, конечно, я бы вам всем рекомендовал начинать сразу же раскручивать в интернете себя. То есть собирать подписчиков и раскручивать какие-то ваши проекты. То есть снимайте хорошие качественные ролики о ваших проектах. То есть добывайте об этих проектах какие-то полезные, нужные людям информацию. Записывайте отзывы людей, которые пользовались этим проектом. То есть чтобы была полная информация о проекте, который вы продвигаете. И в каждом ролике оставляйте свою реферальную ссылку, делайте призывы голосом, обещайте людям помощь и собирайте свои реферальные команды. Итак, друзья, на этом 13 занятие с обзором способов заработка на YouTube закончено. Задания по этому занятию не будет потому что это уже лично ваше дело как вы будете монетизировать свой канал вот. однозначно если вы не бросите заниматься ютубом вы найдете еще колоссальное количество способов монетизации вот. тут уже конечно все будет зависеть от степени раскрученности вашего канала способы которые я вам рассказал они уже доступны вам сейчас когда вы наберете, конечно, канал с миллионными просмотрами, то там уже перед вами откроются другие возможности по монетизации. Там уже будет меньше нужно будет работать, а можно будет больше зарабатывать. Итак, друзья, на этом наш тренинг практически закончен. Я приглашаю вас на 14-е бонусное занятие. Оно не обязательное, То есть хотите, приходите, хотите нет. Я расскажу о бонусах который я планирую раздать вам как участникам, и расскажу о том, что, в принципе, будет еще интересного э, от меня, связанное с YouTube. Большое спасибо, до свидания, жду вас на заключительном бонусном занятии.